Шанс, твоя судьба, Твой шанс, и ты Я хочу на эту сцену пригласить с авторской песней, которая называется «Лилия» нашу гостью, талантливую, замечательную певицу, которая приехала к нам сегодня из города Саратов под ваши аплодисменты Наталья Чистякова. Встречаем! Громче-громче аплодисменты, поддержим артиста! Yeah. Mm -hmm. Субтитры а создавал